привет друг наши бойцы долго долго долго старались и наконец-то мы это сделали наша финочка становится десятым уровнем и ну все теперь теперь мы будем кусить выплаты десятого уровня это очень очень очень круто! И да, если ты в нашем клане и не играешь, пора вернуться. А если ты не в нашем клане, вступай! Наслаждайся, радуйся и играй с нами. Теперь у нас замечательный командный центр, от которого больше, ну, ничего не надо. У нас есть все, что надо. Финочки десятого уровня ждут тебя.